Добрый день, меня зовут Евгений, менеджер компании «Альтеррер» и сегодня я хочу с вами поговорить об основах водоочистки водоподготовки для частных домов, коттеджей и квартир. Сегодня мы рассмотрим с вами основные проблемы, связанные с качеством воды, что такое водоподготовка и водоочистка в целом и в чем разница подбора оборудования для квартир и частных домов. Безопасная и доступная вода важный фактор для здоровья человека, вне зависимости как она используется, для питья, для бытовых нужд или для приготовления пищи. Понятие качественной воды объединяет в себе состав и физические свойства, которые влияют на ее пригодность к использованию. В наше время очень много различных факторов негативно влияет на состояние воды, вне зависимости проживаете ли вы в городе и получаете эту воду от местного водоканала или используете собственную скважину. К этим факторам можно отнести след некачественные трубопроводы и канализация в городах или например результат работы фабрик или заводов что напрямую влияет на качество воды вне города единственным правильным решением этой проблемы является установка систем водоподготовки и водоочистки для выбора системы водоочистки в первую очередь нужно провести анализ воды рассмотрим с вами систему водоочистки для частного дома Лучшим временем для забора анализа является два месяца после бурения, так как после монтажных работ грунтовые воды могут перемешиваться и это напрямую влияет на качество анализа воды. Анализ проводится по основным критериям, такие как мутность, запах, жесткость, наличие различных солей и нитратов в воде. Далее, исходя из этих показателей, подбирается комплексная фильтрация воды для того, чтобы уменьшить количество загрязнений и довести воду до нормы. Следующим пунктом в подборе оборудования является подсчет количества мокрых зон, это точки, к которым подводится вода, а также количество людей, которые будут использовать эту воду. Нагрузка на систему фильтрации рассчитывается по сценариям ее использования. К примеру, в будние дни основным временем использования системы это будет утро и вечер. Возможно, во всех мокрых зонах одновременно. В выходные дни, скорее всего, эта система будет использоваться хаотично. Еще одним важным фактором является пропускная способность сантехники. Специалисты компании Альтер всегда изучают технический паспорт сантехники. Это нужно для того, чтобы правильно рассчитать, какое количество воды будет проходить сквозь нее. Например, особой популярностью пользуются так называемые тропические души, которые имеют очень высокий расход воды до 40 литров в минуту. При проектировании системы водочистки нужно учитывать такие нюансы для того, чтобы водоочистка была качественной. Очистка воды в частном доме разделяется на фильтрацию для бытового использования техническая водоподготовка а также на питьевую обратный осмос. очистка воды в частном доме состоит из установки фильтра грубой очистки который фильтрует песок и большие загрязнения далее устанавливается обезжелезователь и умягчитель. После процесса технической очистки в холодная вода поступает в водонагреватель. Такая система сохраняет сантехнику, кран, бойлер в идеальных состояниях без каких-либо загрязнений и налетов. После технической водоочистки можно переходить к системам обратного осмоса. Обратный осмос имеет мембрану, которая пропускают только молекулы воды. Поскольку после прохождения через мембрану вода становится максимально очищенная, ее необходимо насытить полезными минералами. Для этого устанавливается дополнительный картридж-минерализатор. Минерализатор корректирует минеральный состав воды, в результате мы получаем качественную, вкусную и очищенную воду. Система водоочистки для квартиры несколько отличается от системы водоочистки для загородного дома. Первичные элементы водоочистки в квартире ничем не отличаются от водоочистки для дома. В да фильтр грубой очистки, обезжелезователь, умягчитель. Основным отличием является сорционная ступень, которая фильтрует хлор и органику, которая находится в водопроводной воде. Следующей ступенью водоочистки для квартиры можно добавить систему ультрафиолетового обеззараживания. Оно предотвращает заражение трубопровода различными микроорганизмами, а также влияет на вкус и запах воды. Последним этапом водоочистки также как и для загородного дома является система обратного осмоса, которая доочищает питьевую воду уничтожая до 99% всех загрязнений. В результате правильной водоочистки вы получаете безопасную вкусную воду, продлеваете жизнь вашей техники, а также сохраняете внешний вид сантехнических изделий. Если у вас остались вопросы, оставляйте их в комментариях, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!